Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас две железные собаки, оба с шириной гусеницы 600 мм. Двигатели представлены на одном Zongshan версия GB 460 с электрозапуском. На втором двигатель LeFan King Power 460. Данный мотобуксировщик уезжает у нас в город Киров, нашему одноклубнику Сергею. Этот буксировщик уезжает в город Оренбург. Оба букса представлены на катковых подвесках, но в разных комплектациях. Здесь у нас штатная, а здесь установлен электрозапуск. Оба букса без реверс-редуктора, только на трансмиссии, но с возможностью поставить в дальнейшем реверс. На буксе, который уезжает в Киров, представлен ПНД ящик в багажном отсеке, что очень удобно. Вещи остаются сухими, чистыми во время вашей езды. Также здесь представлен Тормоз и чка аварийной остановки. Тормоз установлен механический. А мы приступаем к погрузке. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!